приветствую вас дорогие друзья на своем канале и сегодня я вообще не планировал делать никакого видео и вдруг приходит мне сообщение в котором ссылка на видеообзор обзор форуме слив инфокурс и этот форум насколько меня удивил что я решил бросить все дела и сразу записать для вас это видео дело в том что такого я еще не встречал здесь выложено тысячи курсов этот форум просто находка вот например Бизнес, маркетинг и менеджмент. Здесь представляете, 172 страницы. Вот, Валентина Черникова, 500 рублей за час на скриншотах. Франшиза маркетингового агентства от Игоря Изотова. Ольга Аренина, пенсионер-миллионер. Евгений Даненко, генератор бизнес-идеи. Здесь их очень-очень -очень много. Представляете, 172 страницы. Это что касается только одной рубрики. Вот, схемы заработка, 68 страниц, Леонид Шапира, Антон Рудаков, полностью готовый онлайн бизнес с доходом 300 тысяч рублей. Я просто в шоке, такого я действительно не видел. Вот курсы по арбитражу трафика, здесь вот программы и скрипты, 55 страниц. Накрутка уникальных посетителей, рабочая программа дочитывания Яндекс.Зен, Microsoft Office, официальный видеокурс, высококачественный трафик. Представляете, здесь сколько всего? Ну и так как я занимаюсь Ютубом. мне заинтересовала вот эта вот графа. И здесь вот смотрите курсы Юрий Михайлов. YouTube без правил. 2019 год. Как вывести в топ видео и бесплатно с ссылками. Генератор видеороликов для новостных каналов. Алексей Дементьев. Вот YouTube для бизнеса. Вот как раз по моему настройки прибыльной рекламы. Вот я его тоже скачал. Вот здесь вот такая страница. Вот раз переходишь на облако. И скачиваете этот курс. Потом здесь очень много разных известных авторов, которых я даже и не знаю. Ну вот знаю Матвей, Матвей Северянин, Пронерливый Ютуб Майнер, Эльдар Гузаиров, вот, Александр Балыков, Александр Газ. Вы помните, сколько стоят эти курсы? Шулепов, Ютубина Сила, 5 месяцев, 100 тысяч подписчиков, Панда реальные деньги с ютуба 70 обман ютуба на сотни долларов вот Алексей Демьянин денежный ютубер Александр Газ вот я здесь нашел курс вот бизнес молодость вот я нашел курс Никиты Фанова тоже по настройке рекламы Скачал, сейчас изучаю. В общем, тут можно найти все. И можете найти любую тематику. Да, в общем, на этом форуме вы можете скачать курсы стоимостью даже выше 10-20 тысяч. Но есть одно но. Нужно приобрести пакет премиум. Он дает доступ ко всем материалам форума навсегда. Все закрытые ссылки станут открытыми. Возможно, вы расстроились, да, этот форум все равно платный, но именно это дает нам возможность на нем зарабатывать. Дело в том, что на этом форуме есть партнерская программа. Вот есть даже такая специальная страница, как заработать с помощью форума. Ну и здесь вот читаем статью. Хочу с вами поделиться несколькими способами заработка реальных денег с помощью нашего форума. Если ты читаешь данную статью, то тебе скорее всего интересен заработок в интернете. Ниже я приведу список примеров, как можно заработать. На этом форуме есть свои монеты. Ну давайте перейдем в партнерскую программу подробнее. Партнерская программа двух уровней. Со второго уровня вы будете еще получать 5% прибыли. Ну и здесь вписывается, как получить свою партнерскую ссылку. Здесь они пишут, почему мы лучшая партнерка, выплаты, статистика и инструкция, как стать партнером. Ну и здесь вот подробно описывается, как искать партнеров. Ну и вот первое. Записать видеообзор про наш форум. То, что делаю сейчас я. Если вы не можете записать видеообзор, то можете спокойно скачать мой ролик, загрузить себе на канал и под него поставить свою партнерскую ссылку. Потом вы можете размещать в социальных сетях, разместить вашу партнерскую ссылку, ну и написать, скачать бесплатно более 400 тысяч курсов по бизнесу, психологии, SEO, SMM от проверенных авторов. Если у вас сайт есть, вы можете разместить баннеры. Вот есть заготовленные баннеры. Все очень просто. Выше описанными способами можно начать зарабатывать от 20 тысяч рублей в месяц. Сотни тысяч людей ищут где скачать или купить тренинги, курсы, вебинары от известных авторов. Вы показываете форум, на котором можно доставить ценную информацию за скромные деньги. Ну и как вам форум? Мало того, что вы можете здесь найти любой курс, на любую тематику, любые программы. А еще на этом форуме можно еще и заработать. 20 тысяч рублей в месяц. Я думаю, это вполне реально. Ниже под видео будет ссылка. Регистрируйтесь на форуме. Подключайте себе партнерскую программу. И спокойно можете зарабатывать. Пишите видео обзоры. Или можете выложить этот ролик. Пользуйтесь форумом, я думаю мое видео сейчас для вас как раз в тему, если вы занимаетесь заработком в интернете. И если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и как раз вы этим благодарите меня за эту данную вам информацию. На этом все, до свидания, до новых встреч.